Мне хочется, знаешь, прямо так договориться, а давай поспорим с тобой, я тебе дам мою, мою компанию да, какую-нибудь, ты за нее возьмешься. Я готова, вот. но только знаешь как, ты даешь мне 300 тысяч, я тебе даю свои 300 тысяч, мы их кладем в банк, да. если ты не выполняешь мои рекомендации или твои топ-менеджеры, то я деньги забираю. Честно. Да, а если вы все делаете, вам это бесплатно. Честно. Просто, чтобы не было, что это бесплатно, и вы тогда ничего не будете Нет, делать. Бесплатно не работает, я с тобой согласен.